Здорово. Ну как ты? В этом видео я хочу тебе показать и немножечко рассказать о своем девайсе, на котором я играю в наш любимый проект под названием Барвиха RMP. Сразу оговорюсь, это не реклама и не кликбейт, не реклама, а какого-то определенного телефона. Таких телефонов на рынке сейчас довольно много, от разных брендов. Я хочу тебе рассказать конкретно о своем. Я счастливый обладатель Asus Rock Phone 3. Наверняка ты о таком слышал. Наверняка ты слышал, что у этого телефона имеется на боковой грани дополнительные кнопки-триггеры. Триггеры, которые позволяют мне создать абсолютно в любой игре а, некую имитацию игры в 4 пальца. То есть я могу вывести 2-3 кнопки на экран... Абсолютно в любое место. Одну из них выбрать как прицел, вторую выбрать как стрельбу. И эти кнопки будут работать именно на боковой грани, то есть как у геймпада. Это очень удобно. Не будем тянуть время, я предлагаю тебе самому посмотреть на то, как это выглядит в действии. Ну как тебе? Как вообще считаешь? Читы это или что это? Нет, дорогой мой друг, это совершенно не является читом. Я уже общался с разработчиками по этому поводу, мне как бы реально админ сказали, да, все нормально, этим можно как бы пользоваться, да, ты не нарушаешь... Игру, там, не лезешь в ее файлы и ничего плохого не делаешь. Это не является сторонним ПО. Пользуйся на здоровье, да. Это реальная имитация игры в 4 пальца. Есть ребятки, которые занимаются таким же, но в 4, а то и в 6 пальцев. Огромный, конечно, респект таким ребятам. Я вообще не понимаю, это что ты из сферы сумасшествия. Давить сразу всеми пальцами по экрану, быстро-быстро перебирать их, там, нагибать конкретно, брать в PUBG, там, тот же топ-1 и так далее. Честно говоря, это не по мне. Я прихожу... В игру именно, чтобы получить удовольствие, чтобы расслабиться. И поэтому, да, как бы позволяет кошелек, ты приобретаешь себе такие девайсы. Опять же говорю, это не реклама данного девайса. Таких девайсов сейчас на рынке хватает от разных абсолютно брендов. Все больше и больше выходит э, игровых телефонов на рынок. Я вообще топлю за то, чтобы... Практически во всех телефонах стали делать эти дополнительные кнопки, триггеры. Можно еще сзади на панельки добавить и так далее. Я топлю за удобство. Потому что все-таки мобильный гейминг развивается, как ты видишь. Все больше и больше появляется таких классных игрушек, как наша же Барбих хрп Так что всем я хочу, чтобы стало удобнее. И опять же хочу сказать, обрати внимание на видео. Я с помощью этих триггеров не стал богом, каким-то царем, стрелком вообще суперопасным. Также меня могут убить... Какие-то там, я не знаю, люди другие более опытные, то есть ты не становишься каким-то бессмертным. Да, это реально удобнее, но это не всегда работает, не всегда. И вообще я хочу сказать, я не стрелок, я не хожу на капты, я не беру стройки, не занимаюсь дуэлями. Это чисто я поехал заняться этим именно для ролика, для контента, чтобы ты понимал. А так я вообще по игре честный бизнесмен. Да, и отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые принимали участие в этом ролике. Я вообще не говорил, что я буду что-то снимать наподобие. Честно говоря, я был приятно удивлен. Канала всего неделя, а я уже увидел несколько людей, встретил, которые сказали, что они мои подписчики, спрашивают, когда ролик и так далее. То есть мне это реально очень приятно, мне нравится, что ты смотришь мой контент, что ты подписываешься, что ты ставишь лайк. Реально, спасибо тебе огромное за тот самый ценный вклад развития моего канала. Ведь только ты являешься главным мотиватором того, что я продолжаю делать. Если у тебя есть какие-то вопросы по игре, какие-то вопросы лично ко мне, пиши мне в комментариях, все комментарии я читаю, на все комментарии я стараюсь ответить. Спасибо тебе за то, что ты остаешься со мной на моем канале. Если ты только пришел и тебе понравилось такое видео, такой подход, ставь лайк, подписывайся и до новых встреч в следующих видео. Пока!